Всем привет, с вами Амир. В сегодняшнем видеоуроке я покажу, как создавать длинную тень в популярном сейчас направлении Flight Design. Мы будем рисовать несложную иконку конверта и две длинных тени. Закрою документ. Создаем новый документ. Файл создать. Размера я задам 500 на 500 пикселей. Далее выполним заливку фона. Для этого в палитре выберем цвет. Я выберу светло-зеленый. Нажимаем ОК. Далее используем комбинацию клавиш Alt-Delete. Мы зарядили наш фон. Теперь создадим нашу основу. Прямоугольник. Выберем инструмент прямоугольник со струбленными углами. Цвет заливки я задам зеленый, ближе к изумрудному. Нажимаем ОК. Штрих убираем. Радиус 25 пикселей удерживая клавишу shift и левую клавишу мыши, мы создаем наш прямоугольник. Далее нажимаем enter, выровняем его по центру, для этого нажимаем комбинацию ctrl-a, выбираем инструмент перемещения и с помощью управляемых элементов выровняем его по вертикали и по горизонтали. Снимаем выделение, нажимаем ctrl-d. Назовем слой основа. Теперь создадим наш конверт. Создаем новый слой, называем его конверт. Выбираем инструмент прямоугольник, заливка белая и удерживая левую клавишу мыши мы создаем конверт. Также выровняем его по центру. Ctrl A. По вертикали и по горизонтали. Ctrl-D. Теперь создадим, создадим загибы на нашем конверте. Создаем новый слой. Сначала я создам нижний загиб, затем верхний. Нижний загиб. Инструмент многоугольник. Загибка. Светло-серая. Штрих потянем потемнее, серый цвет размер штриха 0.5 пикселей в сторону 3 создаем наш треугольник далее нажимаем Ctrl T и трансформируем его нижний загиб готов Теперь просто продублируем слой, нажимаем комбинацию Ctrl G и конвертируем, вернее трансформируем его по вертикали. Ctrl T, правой клавишей мыши отразить по вертикали и перенестим его вверх. Создадим эффект немножко его открытости, для этого правой клавишей мыши, параметры наложения, и выберем пень. Угол 90, смещение 2, размер 0, и прозрачность на 10%, процентов, на пень. Конверт у нас готов, теперь нарисуем длинную тень для основы. Для этого создаем новый слой, перенести на его под слой с основой, назовем тень основы. выбираем инструмент прямоугольник, цвет за черный, без штриха. создаем прямоугольник. далее нажимаем Ctrl t задаем угол наклона 45 градусов. теперь выровняем его плотно прямоугольник с помощью ползунков. Мы его трансформируем, сделаем необходимые размеры. Здесь мы растягиваем до конца, а здесь мы довольно Нажимаем Enter. Теперь сделаем эффект исчезновения на конце нашего фона Для этого нажимаем правой клавишей мыши на заходим в параметры наложения здесь вот параметры наложения по умолчанию убираем непрозрачной заливки до нуля. далее заходим в наложение градиента займем угол 145 градусов нажимаем инверсия, чтобы темная сторона была у нас поток новой Выбираем тип градиента от черного, от непрозрачного. Уменьшаем непрозрачность примерно до 20 петель. И регулируем масштаб. Масштаб переведаем на 47. И чуть беру еще непрозрачность до 15. Нажимаем ОК. Тень для основы мы создали, теперь создадим тень для конверта. Для этого создаем новый слой. Называем его тень конверта. Тень конверта. Обратите внимание, чтобы этот слой был под слоем с конвертом. Далее таким же образом создаем прямоугольник. Заливка черная. Нажимаем Ctrl-T, угол наклона также 45 градусов. Здесь, в принципе, я буду использовать немножко другой. Можно с помощью пера, но этот будет проще. Нажимаем Enter. Теперь дублируем слой в комбинации Ctrl-G. Убираем инструмент перемещения. И все тень также для этого угла. Не обращайте внимания, что он выходит у нас. Сейчас мы их уберем. Тень мы создали. Теперь уберем обрывки, которые выходят у нас за пределы основы. Для этого объединим два слоя с помощью зажатый Shift. Мы щелкаем левой клавишей мыши. Слои выделились. Теперь нажимаем Ctrl-E. Далее выполним вернее, течем лишнее. Нажимаем клавишу Ctrl и нажимаем на миниатюру основы. У появляется выделение. Теперь своем маску слоя. Нажимаем добавить слой маску. Все, лишнее у нас скрылось за слой маской. И теперь можно просто переместить эффект от тени основы на тени конверта. Для этого зажимаем клавишу Alt и левой клавишу мыши переносим. Немножко убавим непрозрачности. До 8 пикселей. Готово. Мы создали две длинных тени. Одна получилась с эффектом течения на конце, другая до конца основы. На этом видео покончен. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До следующих видео уроков. Пока.